На территории Мексики за последние три месяца произошло 13 тысяч землетрясений. Метеорологическая служба страны фиксировала подземные толчки магнитудой от 1,2 до 8,2 в период с сентября по ноябрь 2017 года. Самое большое количество землетрясений отметили в сентябре. Их насчитали 5700. 7 и 19 сентября 2017 года произошло несколько мощных землетрясений из-за которых погибли сотни человек. В октябре метеослужба зафиксировала 3800 землетрясений, а в ноябре – 3200. Больше всего подземных толчков отметили в штатах Чиапас и Охака, а также Геррера, Мичуакан, Калима и Халиска. На сегодняшний день накопилось достаточное количество общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на планете